Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рей, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды Так, Лига Сегунов, забираем свою награду И посмотрим, где я сейчас нахожусь Лига Сегунов, одна звезда, замечательно Так, ладно, не будем терять времени, пойдем-ка быстренько попробуем вернуться на нашу позицию Так, я беру Рафаэля И с Рафаэлем пойдет у нас Вот такая вот команда да, они могли бы, конечно, и без него справиться, но в любом случае, Рафаэля мне больше некуда ткнуть Так хотя бы он где-то отработает свою роль Так, ну что, берем провокацию Берет провокацию, ну и, естественно, на контратаках он будет сейчас одного за другим просто валить Например, вот Майки <симо Gay> Маузеров М, Маузеры не упали, кстати Посмотри-ка о, Мондагека, какой же ты слабый, а Так, минус Нателла. Ну, что ты там очищение делаешь? Какое очищение? На тебе даже никаких дебафов не было Так, красавчик ну, Давай, наверное, попробуем сделать вот так вот М -м -м, мы им понизили меткость, кстати Зря он так сделал, да? <coughs> мы его запинали Ну, давай На каркалы его да что ж ты делаешь-то? Даже забомбить не смог А вот этот вот Рокстеди Кстати, самый безобразный из всех Рокстеди, как по мне О, Лига сегодня в две звезды, мы вернулись Так, ну что, сегодня Лига Мастеров, наверное, я так думаю, будет взята у нас Мне бы так хотелось бы Так, беру я, короче, здесь Донни Он будет, наверное, один Ребят, не обращайте внимания на мой уставший голос Я с работы на часах 10 часов дня По идее, уже должен баньки лечь Но решил все-таки <coughs> снять черепашек Снять черепашек, потому что если я и сегодня еще пропущу, и завтра То это <coughs> когда я уже зайду в игру, мы уже будем очень сильно отставать Поэтому решил за одну серию записать и немножечко, как говорится, продвинуться Хотя бы уравняться, иначе очень много потеряем Так что Не обессудьте, как говорится Ну что, поехали <свы> Не пойму, что у меня <свы> С голосом да? Какой-то охрип Так, ну давай, попробуем сделать торнадо -то. <свы> Попробуем сделать торнадо -то. Просто всех вырубил Кидре а и все Так, ладно, мне надо как <свы> Можно быстрее перейти в Лигу Сюгунов Три звезды Так, попробуем Берем Бакстера Ну я думаю, что Бакстером достаточно будет, да? Просто выпустить волну и все И они пойдут отдыхать Всем скопом Так, а если мы <coughs> бросим флакончик Да ладно, опять он выжил, ты посмотри а? Это ненадолго Так, какую мы с тобой берем позицию? 56-я. Но ну, уже что-то. Хотелось бы, конечно, получить 16. Во! Есть. Есть у нас. Не, подожди, 16-21. Раз, два, три, 4. Погнали. Погнали, наши вороны. Так, бросим бомбочку. Ну, минус один хотя бы, по крайней мере Так, минус Дони О, Решил пиццу перекусить, да? А если мы сделаем вот так вот? Ай, не добил Да ну что ты, ну Вот Холодильник Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой На тебе Ну, Хан слабак, поэтому Естественно, он здесь не пробил А давай так попробуем да что ты. Какой у него? 61 уровень. У нас 56. Мы не можем что ему сделать. Прикинь. Ну, смешно. Я уже думал, что мы будем тут возле него вечность плясать. Но получилось. Так, мы занимаем с тобой 42-ю позицию. Подожди, может быть, нам получится найти 16-21 все-таки? Вот, есть такое дело Я беру Рафаэля М -м, Маловато будет одного Рафаэля-то Давай возьмем еще Джастина Рафаэль, вот и Джастин будет у нас вдвоем Раз, два, три <клёв> Ну и попробуем накумарить их Естественно, Рафаэля будет у нас сходить первым Посмотрим, сколько он нанесет урона Хорош. Прям вообще чудно. И он еще второй, второй раз сходил. Ну-ка, Джастин, давай. Молодец. А, Леонар... а Леонардо делает этот хил, который ему на самом деле уже не поможет. Давай так вот бросим. Крепкий малый, да? Леонардо крепыш. Тут уж не поспоришь. Ну что, двигаемся дальше и смотрим Ну, Лига Сигунов однозначно у нас будет сегодня взята На три звезды Но мне бы хотелось бы в Лигу Мастеров попасть Давай возьмем, наверное, Кренга Раз, два, три, четыре Я даже ни нискулечко не сомневаюсь, что Кренг сейчас с одной плюшки просто их всех вырубит Проверим Так А я тебе о чем говорил? Вот Тут и оно Ну что ж, запинали Итак, 14 позиция Нормально Давай дальше Так, беру Армагона Раз, два, три, четыре так, ну, тут то же самое Нормангон сейчас с одной плюшки врубит их всех Погнали Ну вот и все Окончен был Погасли свечи Лежат чудилы на земле Ну, а вот лига Лига в Три Звезды Так, ребят, ну наша цель сегодня Лига Мастеров, поэтому надо как-то Вот как-то надо Попытаться сегодня туда попасть Не хотят мне давать, смотри-ка, 16-22 Ладно Ну что, я возьму здесь, наверное, кожеголового одного И раз, два, три, четыре По-моему, он должен справиться, да, с 59 уровнем-то Наш кожеголовый Надеюсь, он меня не подведет Ну-ка, попробуем ну, смотри-ка, а? Майки почему-то выжил. Хотя Майки считается один из слабых таких самых персонажей. А он выжил. Так, 87-я позиция. Ну. Но... Блин, давай обновим. Не дают, да? Они мне могут только дать... 15-20 То есть пониженная получается А повышенную не хотят Ты посмотри какие жуки а? Ладно Будь по вашему Я возьму тогда вот так и С маузерами пойдет вот эта вот команда 61 уровень уже у нашего противника Возможно маузер Даже может быть Кого-то не добьет Но не в этот раз но не в этот раз Все у него здесь получилось хорошо Так, двигаемся дальше 74 позиция М -м -м. Обновляем Да ну хорош, ну -мо, мое По-любому -по уже должно быть 16.22 По-любому, ребят Я не знаю, почему они не дают мне Тьф. Не хотят Раз, два, три, четыре Просто не хотят давать мне Вот приходится такой вот слабой командой Как говорится, разруливать здесь ситуацию Ну давай Опа-на Леонардо просто всех накумарил С одной плюшки Не, ну так мы с собой будем тут до посинения проходить не дают мне повышенные кубки И, соответственно, мне дают Очень мало Наград Ну вот видишь, никак не, не, Вот не хотят и все. Во, вот, вывел Так, давай возьмем Супер -шредера. Раз, два, три, четыре Супер Шредер 66 и 67 уровень Сможет одолеть? Потому что по страховке я здесь не брал Все надежды только на него Поехали. Упс. Так, надо вот этого как-то бомбить. Давай. Вот молодец Шейгами. А? Но все равно было немножко опасно. Если бы они там начали бы что-нибудь выше бы из-под контроля, было бы нам бобо. Так, ну что ж, 16-22 уже дается на постоянной основе. Я возьму, наверное, ваню. Раз, два, три, четыре. А, тут уже все, семьдесятники пошли. Ну, он, кстати, тоже приближается к 70-никам, так что особо тут не радуемся. Клан Фуд. Угу, <таспаду> а, разобрали. Так. А, вот зачем Я хотел... Я хотел взять, ну, в принципе, тоже неплохо. Ну, честно говоря, я хотел взять гранатомет И бомбануть именно из него Так, 36 место у нас Вот опять за свое, а, начинает Ну, ты посмотри, а, на них 15-20, с какого перепуга не... Вот Не надо никаких 15-20 Так, я и беру здесь усаги И, наверное, слэш возьму Раз, два, три Раз, два, три Так, ну, первым, по идее, должен ходить усаги у нас, да? Так, точно Хорош Так, а теперь давай добьем их ух. ух, дубинушка, разгуляйся Слышь, молодец На добивке он что-то да может Какая позиция? 26 шестая то вообще медленно идем Так, шестнадцать двадцать было Вот, давай возьмем Так, майки Раз, два, три, четыре Как думаешь, справимся Такой командой? Да, по идее, должны По идее Плюс еще, если мы сделаем уклонение Чтобы они по нам не попали Ну, поехали за медляху. Э -э -э -э. Не, Дуни надо... Хотя Дуни уже, наверное, погибнет, я думаю, да? Давай, наверное, защиту все-таки возьмем. Так, Дуни готов. Так, ну ему... Так, подожди. А, -а, а, у нас же нет контратаки. А если вот так вот? Так, минус Ванек, минус Майки, так, минус Слэш, шикарно, все получилось, и пробили, и дальше побежали. Так, ну я думаю, что после этого поединка мы уже как раз-то и заберемся в Лигу Мастеров, у нас есть хоть кем играть, раз, два, три, четыре, пять. Но тут очень опасно. Друзья, разница всего лишь в 5 уровней. В 5. Э, надо как-то Кирби нам гасануть. Е, молодец, сплиттер. Так, теперь понижаем им атаку. Тимати, наверное, не надо тебе, да? Провокацию никакую брать. Давай просто вот этого вот, ну Молодец. Так, Крис Брэдфорд. А если мы сделаем вот так? Ух! Нейтрализатор, молодец. Круто, кстати, он своего гранатомета двоих уложил. Молодец. Ну а мы с тобой в Лиге Сегунов Одна звезда. 96-я позиция. А по-моему, больше мне играть неким, Да. Паукус один, он тут ничего не сделает. Так, давай забирать колоду. Кто там у нас? Хан. Так, что у нас там пройти серию испытаний? Побежали. Побежали, пройдем серию испытаний. О, зачем нам это? Раз, два, три, четыре, пять. Зачем я сюда Донателло взял? Кто-нибудь мне скажет, а? Он мне здесь вообще как бы не нужен так ладно Пью. Готов Можно было бы... Ладно Можно было бы с юрикенами, конечно, их добить И последняя волна Вот они стоят Давай, наверное, лучом бомбанем Так, паук сужил, да? Ну, это мы исправим Ну что, серия испытаний у нас пройдена Забираем награды Так, теперь сразиться в поединках где наш пиццелицы, вот он Так, нам нужно найти Двое вот этих вот очков Раз Два Ну что, до пятой ступени, ребят, прокачиваем Оу, до шестой можно сразу Блин, 70 уровень нужен, прикинь Так, ладно у нас следующее вот это вот массовая да, идет атака? Давай ее прокачаем. Так, нам нужно 8 пультов а, для телевизора. 8. Так, а у нас только 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 8 пультов Мы нашли Так, тут у нас уже задания Выполнены Поднять уровень персонажа Но Так как у нас мутагена мало Нам надо будет А мы пиццелицу можем прокачать? О да Так, пиццелицы Получил у нас уровень Дальше у нас идет, ребята <свист> Да не то, не то Каменталик, радарные маяки Так, два бакса Кстати этот там нужно купить <свист> Иначе как мы тут с собой будем? Фармить никак. Ну что же, сейчас мы с тобой приобретем еще три ДНК. Это я уже иду на запас, так скажем. Так, 21, один, еще семь попыток. Два. 2... 3, 4, 5, Шесть Семь Все, ребята Сыра больше не осталось Но зато 880 э, жетонов Поэтому идем в магазин, в предметы И приобретаем Все, ребята, 95 уровень Ну, 95 дынка, точнее, у него Тут остается совсем капелька И он у нас... Будет прокачан Так, ну что, дорогие друзья На сегодня, пожалуй, будем закругляться Всем большое спасибо за просмотр И до новых скорых видосиков